Ну, а перед просмотром данного видео хочу вам порекомендовать канал Дениса Кузьмина «Как заработать деньги в интернете». Это мой хороший кореш, который снимает а, видео тоже про заработок. Есть заработок с вложениями, также заработок без вложений, экономические игры, все что угодно. А, видосов много, поэтому ссылку оставлю в описании. Garrett Invest Company это надежный проект, где вы зарабатываете на том, что делаете вклад, предварительно выбрав депозитный план. Их тут 3. 135% за 4 дня, 140% за 4 дня и 145% за 4 дня. Я сделал вклад на 10 тысяч рублей по этому депозитному плану и у меня на балансе 11 997 рублей. Сейчас я их выведу. Все, выплата пришла. Ссылку на проект Garrett Company я оставлю в описании. Вот, кстати, тут тоже написано, что выплачено 11 997 рублей с копейками. И всем привет! С вами Ренат Грубляк. Вы на канале «Как заработать в интернете». И в данном видео сделаю обзор на компанию Maya Group, точнее на один из ее проектов под названием а, Likes Rock. Это не первый обзор, о нем я уже упоминал а, почти год назад в топе, который, между прочим, набрал 200 тысяч просмотров. Если что, а, проект был на втором месте. В общем, у компании Maya Group есть три проекта. Первый это Posting Plus. Если вам нужно что-то свое раскрутить, там страничку где-нибудь в соцсетях, группу, ВК, канал на ютубе, какой-то сайт и так далее, вам обращаться сюда Естественно, не за бесплатно, денежку-то заносить нужно Если вам нужно заработать эту самую денежку, то вам в помощь проект LikeSrock. Тут вы выполняете задания, связанные с подписками, в группы ВК, на страничке, с лайками, комментами, постами, дизлайками и все в этом духе То есть, по сути, это обратные проекты Чуваки, которые приходят сюда, платят этим чувакам, чтобы они выполняли задания и раскручивали их сервисы. Вот этих чуваков. Понятно. И лендинг jazz – Это проект, который вам настраивает и делает лендинги, то есть продающие странички. Можете об этом информацию узнать где-то в интернете, на YouTube и так далее. Возможно, когда-то буду делать и в этой теме я видосы. Вы знаете, если я какую-то тему беру, как файлы-обменники, например, то видосов будет, ну, очень много. У меня на счету... да, да, давайте перейдем в лайк срок. Кстати, насчет регистрации. Если вы регистрируетесь в компании Maya Service или Maya Group, то, по сути, уже на вот этих трех проектах, давайте вернусь, вот, на них вы уже зарегистрированы. Вот, типа собирательная страничка, собирательный аккаунт. Вот. Что у нас есть? Главная плата VIP-статуса. Что такое VIP-статус? Вы его покупаете? Да, вот купить VIP-статус. Сколько он стоит? 6 баксов на 15 дней. А, так, все, вот выбираем VK-паблики. Так, переходим в VK-паблики. Я же кликнул. А, все, VK-паблики. И тут различные VK-паблики. задания с ними, где за то, что мы вступаем, нам платят в евро. У меня 38 евро и а, 6 с лишним доли, что такое доли, доли это внутренняя валюта данного проекта, некие такие акции, вот собственно их рост, падение и так далее, в общем одна акция стоит 8 долларов и 34 цента, точнее 8 евро и 34 евро цента, эти доли Мая нужны для того, чтобы расплачиваться в проекте, можно их продать и собственно деньги которые за эти доли вы получите перетекут в основной баланс вывод есть на популярные платежные системы а яндекс деньги paypal там можно вывести на карту и так далее в общем ну, вы сами посмотрите э, так да это инвестиции что касается инвестиций можно тут спекулировать довольно неплохо по сути э, эта валюта растет и падает и как бы на этом как я уже сказал можно заработать неплохо так, возвращаемся к проекту LightSrock. Есть также соцсети Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, Одноклассники и так далее. Выполняете задания, получаете деньги в евро. Не особо много? Ну как, неплохо так для начала. Но заработать хоть что-то можно. 38 баксов я считаю довольно неплохо для проекта. Вот, кстати, LightSrock, давайте зайдем на его главную страничку. Выглядит обалденно реально. Даже у них есть интро. Ну, точнее, не интро, а трейлер. Так, возвращаемся в кабинет. Также есть реферальная программа. Вы приглашаете пользователей, они зарабатывают, и вы с этого получаете процент. Потом. Процент, кстати, до 30 доходит. Да, давайте зайду и покажу. Промоматериал материалы реф-программа. В общем, до 31%. процента. Тут различные всякие бонусы также. Да, кстати, если вы пополняете счет в евро, то... Вот, у меня, кстати, заработано всего 67 евро то вам дают бонусы. Тут куча бонусов различных, акций проходят постоянно. Закиньте 100 рублей на счет, то вам дадут, точнее не 100 рублей, а 100 евро, вам дадут 110. В общем, обалденный реальный проект, можно зарабатывать, ссылку я оставлю в описании. Также ссылку на плейлист с видосами, как приглашать рефералов, чтобы вы смотрели и учились, как приглашать в этот проект и в другие проекты. Да, ребята, так что не забываем про канал Дениса Кузьмина и проект Гарет Company, который действительно работает и действительно платит. Всем пока! Предоставьте нам социальную раскрутку вашего бренда, ведь мы профессионалы в этом деле. Мы имеем достаточно опыта, чтобы взять на себя полную ответственность за продвижение вашего бренда в социальных сетях и готовы начать делать это прямо сейчас.